приветствую вас дорогие друзья с вами владимир и сегодня у нас особенная распаковка особенная она у нас потому что наконец-то пришел мне штатив сколько я мучился без штатива пришел мне штатив точнее даже не штатив а стойка и пришло еще всякие пришли причиндалы для съемки значит эта распаковка будет именно об устройствах для съемки давайте с чего нибудь начнем давайте начнем вот с этого пакета вот этот пакет оценен он в 2.80 шел 22 дня здесь по моему крепление универсальное крепление на присоске По-моему, должно быть оно да да да именно так здесь вот такое вот крепление присосочки можно куда-нибудь прикрепить и вот такая вот можно прикручивать сразу камеру фотоаппарат есть вот такая вот резьба то есть можно сразу прикрутить и будет держаться а есть вот такое вот еще приблуда для экшен камеры то есть крепление для экшен камеры наклоняется в разные стороны здесь здесь и присасывается то есть раз закрепили, и будет держаться на стекло, допустим, в машине, еще куда-нибудь, на какой-нибудь вот такая вот присоска. Это у нас раз. Второе, давайте идем дальше. Вторая посылочка шла 22 дня, оценена в 2 доллара. Давайте скрываем её. вскрываем ее. Вскрываем ее, вскрываем ее. У нас здесь вот такие вот пять штук. 5 штук, все тут пусто 5 штук вот таких вот креплений зажимом для телефона потому что я уже две сломал ломаются они почему-то быстро у меня то ли я неаккуратно, то ли телефон большой вот 5 штучек вот таких вот креплений решил взять чтобы сразу наверняка, чтобы не бегать не искать вот 5 штук вот таких креплений значит, крепления едем дальше Дальше у нас, дальше у нас посылка шла 24 дня, оценина она, она в 2 доллара. Здесь у нас, здесь у нас. Ага. Здесь у нас вот такая вот головка. А вот такая вот головка, я объясню сейчас для чего. Для этого нам надо открыть вот эту вот большую посылку. Посылка большая, шла она 26 дней, оценена на 15 долларов. Трек номер отслеживался, давайте вскроем. Вот такой вот пакетик. Пакетики такая. Зрядна помятая коробочка. Изрядно помятая коробочка, и в этой коробочке у нас, а в этой коробочке у нас вот такая вот стойка. Вот такая вот стойка. Сейчас я вам ее постараюсь показать полностью, но давайте начнем вот с этого. Вот здесь вот есть вот такой вот винтик. На него мы будем и крепить вот эту вот стоечку вот так вот вот она и потом сюда уже мы закрепим вот этот зажим для телефона вот так вот вот и получился у меня и получился у меня штатив то есть штатив, который я могу выдвинуть, если я не ошибаюсь, по-моему, на 270. Такая вот получилась стоечка. Теперь будет удобнее снимать, теперь можно будет снимать интереснее. И еще купил пару вот таких вот светильничков. Пару вот таких светильничков. Светильнички диодные, 10 ватные Купил их два. Буду пробовать мудрить с освещением буду улучшать освещение, пробовать что-то делать, делать отражатели. Буду делать освещение, улучшать освещение, улучшать качество контента. так что подписывайтесь на канал. Наконец-то мы перешагнули в рубеж 500 подписчиков. Дальше 1000 подписчиков, будут 1000 подписчиков. Начну устраивать конкурсы после 1000 подписчиков. Так что оставайтесь на канале, зовите друзей, присоединяйтесь к каналу, заходите на страницу ВК, там тоже много интересного. Ну а пока, всем пока, спасибо за просмотры, увидимся в следующих видео.